Hey, всем привет! С вами китил ЛПС, и сегодня у меня очередной обзор на пэтов, но он будет не один, а их будет несколько. Итак, первый пэт, который приехал мне с ИБ, это вот эта вот кошка или волк, я до сих пор не могу понять, да и остальные люди тоже не могут окончательно определиться, что же это существо, но я буду думать, что это кошка. Это уже вторая кошка такой формы в моей коллекции. Мне очень нравятся ее вот эти вот лапочки, которые одни розовые и другие темно-красные. Также это подделка, по глазам можно заметить, ну и по э, палке на шее она непрозрачная. Обычно такие у подделок. Ну, как я говорила, я не всегда умею отличить правильно, поэтому если что, извиняюсь. Второй пэт это вот эта вот собачка, она такая вот достаточно большая по сравнению с остальными пэтами. На камере это может не видно, но мне кажется в жизни она так помассивнее будет. Да, я решил купить этого песика, потому что он сыграет, я думаю, роль отца какого-нибудь, ну или что-нибудь такое. Мне кажется, этот пёстик вполне для этого подходит. Дальше мне пришел вот этот вот э, док. Он такой вот э, беленький. Да, вы наверное знаете, у Насти Смайл есть такой же. У него слегка немного вот здесь потёрто, ну и на лапочки тоже, но. Думаю, это не так страшно, мне он очень даже нравится, он милый и прикольный. И, конечно же, попрошу вас придумать ему имя. А приехала ко мне вот эта вот такса, да. Она такая коричневая, э с розовыми лапками, розовым сердечком на попе и на груди. Вообще, мне очень нравятся ее глаза, вот очень прямо такие красивые глаза. Вах! Ну и конечно же это подделка, но тем не менее она мне очень даже нравится. Ну и по традиции я попрошу вас придумать имя этой такси. Да, эта девочка, как можно заметить по носику, точечкам на ушках, и лапкам, и сердечку. Это девочка. Так что да, придумайте, пожалуйста, имя для этой такси на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зайдите друзей, а также вступайте в мою официальную группу ВКонтакте. Всем пока!